У меня нет никаких сомнений, и, в общем, и Байден об этом говорил, что Владимир Владимирович не собирался остановиться на Украине. Идея была следующая. На Украину отводилась неделя. Неделя. Уже 28 февраля Путин предполагал объявить о решительной победе над украинскими нацистами, бандеровцами и прочим фашистующим отребьем. Сутки отводились на то, чтобы взять под контроль Молдову. Дальше предполагалось двинуться на северо-запад, в направлении Балтии. Здесь предполагалось использовать ядерный шантаж и методы гибридной войны для того, чтобы взять под контроль страны Балтии и не позволить, не позволить НАТО вклю... успеть включиться в конфликт. Предполагалось, что, и, кстати, Путин очень жалеет сейчас, это известно, что не начали с Балтии. Он считает, что она не смогла бы сопротивляться, в отличие от Украины, и что надо было… И, кстати, я могу сказать, что в планах 2020 года, они же все раньше еще планы формировались, в планах 2020 года первоначальный бросок должен был быть совершен именно через Прибалтику и на Прибалтику. Он намечался где-то на март-апрель на март 2020 года. То есть вы хотите а тогда... сказать, что да. Путин сознательно готовился… Да к третьей да. мировой войне, потому что война с НАТО это война с третьей мировой. Нет, он был уверен, он был уверен. Я не знаю, насколько подкрепляли его уверенность расчеты российских генштабистов, в частности Герасимова, который готовился эти планы. Он был уверен, что НАТО испугается и отступит, и что ради условно Талина, условно Талина умирать никто не закончит. Но с его точки зрения, вот какая была стратегия, что если Запад Запад, НАТО теряет Прибалтику, то это означает, что НАТО никому не нужен. Блок может фактически самораспускаться после этого, а Россия может диктовать Европе, а в Соединенных Штатах речь никогда не шла. Он понимает различия потенциалов, и он не хотел с ними конфронтации. Россия может диктовать Европе свои условия. Речь шла об этом, именно. И он начиная операцию 24 февраля, именно так предполагал и двигаться. Так что все это, да, это все очень серьезно.